на самом деле полная травма или все-таки есть какие-то сохранившиеся пути, с помощью которых мы можем активировать движение, чтобы в дальнейшем развивать, усиливать да, то, что имеется, и тем самым обеспечивать частичное восстановление двигательной активности у таких пациентов.